Приветствую всех любителей видеоигр. track симулятор продолжается. Трек. Именно в нашем случае кстати до сих пор хэллоуинская тут хэллоуинское обновление пришло. Я очень так удивился. Посмотрел такое все вокруг пауки. тут прикольненькие. Жалко их только потрогать нельзя. Ну я знаю одного друга которому надо обязательно посмотреть на этого красивого паука. У него по-моему даже превьюшечка хорошенькая. По-моему неплохая. Ну в принципе меня она в принципе устраивает. Главное не забыть ее поставить. Так, а что нам нужно? Нам нужно использовать... Ну, это должно быть доступно во вкладке задания. Отлично. Принимая любую доставку, вы сразу же должны отметить пункт назначения на карте. Иногда доставка приходит из моего магазина. Но иногда что-то ты доставляешь мне. Понял, <связь> а, имейте в виду, что доставка должна быть в течение определенного промежутка времени Никто не хочет получить свои пакетки с задержкой Понятно, понятно, я все сделаю все, все, фу, блядь, сделаю все возможное, Клар В общем, нас учат брать работу, чтобы в принципе что-то зарабатывать помимо, помимо Помимо чего-либо Так, проверьте свои навыки Вардин заработать дополнительные деньги Записавшись на задание Приезжайте к месту отмеченного на карте Чтобы забрать посылку Бла-бла-бла Бла-бла-бла Поехали а, Есть где опасность Уже в пути Так а, Ну, поехали Откройте карту Выберите точку назначения Ну, вот, допустим Заберите доставку Так, ворота уже открылись Не знаю Нужно поторопиться Не знаю точно Было, по-моему, обновление Так, прямо налево Ух ты, блядь он такой, давай быстрее, у нас есть всего 2 минуты 40 А мне вот интересно, мне надо до него заехать за 2 минуты 40 Или в общем успеть сделать и доставку и туда И обратно за 2 40 Стоять, стоять Блядь, тут пешеход, пешеход Пешеход Ну, я тут, я в прошлой серии вообще офигевал А тут давайте-ка, пожалуй, стоит быть немножко получше Не в плане, а вот мы сейчас заберем Тихо, блядь, чуть его не сбил так, вот сейчас мы забираем, и у нас есть 2 минуты, чтобы довести ей, да? Ну да, я так и понял Я никого не тронул, ну вы чё? А, нет, я там мужика, по забил Единственное, что мне не нравится, если честно, в этой игре Денег за что не знаю, что они Ну, То есть вожу я аккуратно, неаккуратно, все равно О, у меня есть пробел на тормоз Ну, в принципе, это легко, пока что 100 метров? но ну, 100 метров это магазин, правильно? О, пикапоинт, смотрите, классно выглядит элленским-то стиле. Так, ага, мы прям на разгрузочную станцию едем. Так, сколько? 75 долларов заработано. Хорошо. А, быстрый ярость, на вот твои деньги, парень. Заслужено. Так, давайте-ка еще одну доставку тогда сделаем. Почему нет? А, а привет, снова майор. Я видел, как ты разъезжал раньше. Подумал, куда направиться вечером. О, босс, случайно. Не, я только что закончил парк и еще не имел никаких планов. А потом надо посидеть мой магазин в итальянском районе Потом... А, ага. Интересно, интересно, продолжайте Мое место торговли почти на верхнего холма Я должен быть близко к месту, где вы можете припарковать и свой грузовик Слишком далеко от моего бизнеса, но я подумал, что вам будет интересно А, теперь ты говоришь на моем языке Иду, босс Это дух Пикалино. Так, понятно Поезжайте в итальянский квартал А где он? А, можно метку поставить? Вот мне, кстати, бесит, что я не могу метку поставить. Так, ладно, прямо налево. Что ты там бикаешь? А я бикать-то могу? FG. Я могу радио поменять. Я не могу бикать, по -моему. А, могу, подождите. Включение, выключение света, изменение вида камеры, перевернуть в Включение выключение, смены радио. Ну, короче, нельзя, походу. Я поворот пропустил, да? Ну конечно. А там стройка ведется. А, это просто мост. Можно проехать уже хорошо. Магазин еды какой-то непонятный Так, а что там направо не надо? Можно прямо в принципе ехать Так, сколько у нас по бензину? Бензина еще много Но если я правильно понял, что итальянский Этот самый направо, то в принципе логично Так, нам по правой дорожке ехать А то я сейчас, блядь, навстречу выйду Я могу Но он полностью слишком медленно едет я лучше хорошо заиграл. Ну давай, давай, давай, при, при быстрее. У меня фултрек, и я еду по этой горочке и вообще прекрасно. Ты еле-еле плетешься. Так, куда мне там? Направо? Да, направо. Он тоже. А, нет, этот пешеход на красный пошел. Блин, по-моему, быстрее было бы, если бы я поехал по встречке, конечно. Здесь мне никто там не встретится, потому что у меня начинает надоедать. А, кстати, вон он, лучану. А надо было, кстати, закупиться, прежде чем это самое, ехать так. -то. Так, а не сюда ли мне надо было приехать, не? Блин, я по ступенькам здесь не спущусь. А, вот, 124 метра показывает. Все, отлично, я еду, правильно, значит. Или я сейчас, блядь, заеду в магазин, подождите, я что-то не понял. А, найдите магазин Чана, вот он. уже заворачиваю вот well, well, well. так так так смотри как кто это у нас тут у какой район этот район продолжает удивлять меня выглядит замечательно И что это что-то привлекает привлекло Не внимание торопитесь мальчик это все для продажи чувствую что сегодня вечером вы продаете много пиццы теперь я в этом уверен Бля, пиццу готовить не пицца в принципе прикольно так сколько надо стек допустим 1 2 12, да? Подождите, 12. Все правильно. Потом банка с томатным соусом 4. А, допустим, заказать. Да. Ну да, все правильно. А, расстановка автоматическая. Врат в магазин. Ой, что с траком-то случилось? Так, лук. Еще два. Еще два лука. Потом морали чизис 5 и 3. Ага, хорошо. Потом ветчина 4. 4. Так, хорошо, грибы 4, чили 4, пепперони 4. Да, купить. А автоматически расставить. Так, ну все, в принципе, хорошо, удобно, красиво. Блин, на самом деле, а почему я не могу это сразу по полкам раскидывать, если мне надо брать каждый раз и расставлять это все по полкам, как-то неудобно. Ну ладно, подтвердить. Понятно, мой футрек почему-то перевернулся. Так, добраться до места продажи в итальянском квартале. Ну, сегодня серия такая необычная. Ну, как я понимаю, это своего рода сюжет. Надо больше... Знаете, что меня больше бесит, наверное? То, что я не могу заранее приготовиться. Вот это меня немножко раздражает. То есть, когда я приезжаю, то все, я приезжаю. Вот так это получается. Что все, я приехал, значит, я приехал. Красиво смотрится Вечерком-то в Хэллоуин У. О, пинтуха Бы на выглядит и ничего так все в целом Вау, wow, Лучиан wow, был прав, это место фантастическое Так, давайте-ка сразу подготовимся Так, машина, фигашина, банки Так, сначала баллон с газом Баллон с газом еще есть обратно так, что у нас еще есть? Горчичка. Сюда горчичка. А -а, кетчуп. А, тут вот есть это, текущая вместимость. Вот она как. Так, кетчуп 90. Кетчуп. Масло. Масло. А -а, это сюда не подходит, значит сюда. Уже есть два заказа. Блин, первый заказ. Бургер. Подремянная был. Короче, поехали булочки. Булочка пошла. Так, посмотрим, кстати, что-нибудь изменилось, потому что было своего рода обновление. Ну и, в принципе, ничего не поменялось Я понял Так, две булочки, сразу котлетки две жарим Две булочки две котлетки Все просто, потому что пока жарятся котлетки будут. Ага, огурчики отсюда никуда не делись Отлично, ломтики можно оставлять После, после, значит, будем готовиться Я понял Так, на стол пока, ладно, эти булочки Так, сразу вот так И вот так, бургеры, возможно вернее верни, ящик Блять, ящик для пиццы Удалить, пожалуйста. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Я не знаю, какие котлеты нужны. Well и тесто, я понял. Так. Блин, темновато, если честно. Тихо, какой загрузить? Честно, здесь. А, свет же включить забыл. Вот, блин. Так. медиум. А нужны Welldone. Так, выключаем. Одну котлетку. Кладем вот сюда. А стол, я понял. Велдон. Uh, well бекон хорошо прожаренный. Бекон. Иди сюда. Так, Велдон. Well ага, я понял. Так, Велдон. Well Потом бекон. Томатная долька. Идем, идем, идем. Где томаты хранятся у меня? Томаты вы где? Морозилки. Не понял, где помидоры, блядь. Не, блядь, я слепой просто. Я понял. Так, что там? Что там? Редкий. Хорошо. Быстро нож берем. Резку поменяли. Ах ты ж наконец-то. Наконец-то. Удобно порезать можно все это дело. На 8 кусочков порезал. Нифига себе я мастер. Вот это вот. Вот. Наконец-то. Более-менее по-человечески. Если честно. Редкий. Хорошо прожаренный. Отлично. Так. Хорошо прожаренный. Ломтик лука. А у нас есть ломтик лука. Хо! Уже готовый Ломтик сыра Так, сыр, иди сюда Ломтик сыра, иди сюда Май унес И булочка сверху Так, все, у него все Первый заказ Фух, хорошо Отлично, второй заказ Поехали сразу а, Подрумянинное тесто Где хранится тесто у нас? Я не посмотрел, куда положилось тесто а, Тесто, отлично Так, скалка Поехали Как там? А, просто зажать Все Просто лучше было бы, если бы мы это самое Вот так водили Так, э, соус, допинг соус забыл А я-то думаю, что-то не хватает огромного прям Допинг соус где-то Допинг, вот он, допинг соус, отлично Ложечка, ага Поехали Так, ну соус все так же намазывается, но Но выглядит, текстурку поменяли Так, кусочек моцареллы Моцарелла в холодильнике пудово? Нет, нифига Значит, полки тоже нифига, остается только морозилка Вот он, моцарелла чиз Так Раз, два Ага На семь кусочков порезал Блин, а куда мне все это потом девать В целом, я как бы Не понимаю Так, кусочек моцареллы Кусочек гриба и ветчина так, гриб Просто вы посмотрите, сколько всего, как бы, в принципе, остается Ага, все, я понял, все нарезано Так, ладно, кусочек гриба А, еще ветчинку надо резать, блядь Да я помню, что мои руки-то заняты А, поднос увеличили? Все, на подносе место закончилось Так, ветчина Ветчина Ветчина, ветчина Блин, это все классно. А как? О, о, о. Так, сейчас мы ее тоже аккуратненько порубим. Девять кусков. Так, ветчина. Точку забыл включить печку. Так, пока пицца жарится, пока пицца жарится. Мы берем для нее вот эту штуку Ставим на стол Идем к следующему заказу Подрумянинная Ага, тут все просто Это мы пока выкидываем А какой там должно быть? Подрумянинная Подрумянинная Ага, сырое Ну там просто жара нет Так, идем обратно за нашим тестом Ага, хорошо Скалка Пошли Не думаю, что я успею очень много сделать За данное время Потому что я очень долго все нарезал Где ложка Какое тесто? Сырое. Сейчас будет подрумяненное. Сейчас уже вот-вот будет. Ага. Так, отдаем второй заказ. Блять. Второй заказ. Готово. Отлично. Ложка нужна, ложка. Взяли. Размазали. У нас уже, в принципе, ингредиенты готовы. Ну, пока крайней мере, на вторую пиццу, да? Так, второй заказ. Кусочек моцарелки. Кусочек моцарелки. Кусочек гриба. Кусочек гриба Какая-то прям совсем лайтовая пицца Так, следующий заказ Ёбаный Так, два допинга Так, поехали Попробуем поспешить все-таки Стол пачкается Это можно было бы делать на отдельной специальной доске какой-нибудь, я не знаю Так, потом лопаточка Не забывай, что она слева наверху Ну, машься, пожалуйста Блин, я так это неаккуратно аккуратно делаю Так, что там? Ага, подрумянинная пицца Так, второй заказ Третий Блядь, забыл Блядь, иди сюда А, я понял, только исключительно лопаткой можно брать Так, третий заказ закончен, отлично Так, следующий уже сразу же Раз, два, ага Закрыли Так, третий Лопаточкой была Моцарелка Ага, грибочек а, личинка. ага, так лопатка, отлично, отлично. Следующую же сразу же делаем. Новый заказ у нас появился. Ну, в принципе, когда уже есть готовый материал, готовые ингредиенты, тогда да, все прекрасно. Ложка. Что там спицы Ага, успею намазать, успею. Давай, поехали, поехали. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, лопатку в руке. Опа, подрумянина. Так, отлично, одна есть. Кусочек моцареллы, кусочек... Тихо, тихо. Кусочек моцареллы. Кусочек моцареллы. Сколько моцареллы? Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Три, моцарелка кончилась. Красота. Так. Руки, руки, руки освободи. Четвертый заказ ушел. Пятый заказ. Ага, тоже тесто. Тоже тесто. Пойду поближе сюда. Так, я успею размежать и добавить в него соус Но я все равно посмотрю, прежде чем добавлять соус Не успею У меня соус плохо намазывается, поэтому Сейчас посмотрим, ему понравился или нет в целом Так, четвертый заказ Блять, чертки заняты Да, все отлично, все выполнено, все хорошо Следующий заказ, соус Игра мне нравится, она сделана весьма неплохо Она прям, как бы, это самое что? Газ кончился? Нет, газ не кончился а Кусочек моцареллы, ветчина Ага, ветч... короче, ладно Пока ветчинку переложим сюда Ветчины просто очень много Реально, моцареллы плохо порезал а, Вот она, да? Да, Моцарелка. Так, берем нож, режет. Раз Два, три Четыре, пять Шесть Восемь, ага, больше восьми мне не дал нарезать Смотрите, какой Так так, так, ломтик лука, последний ломтик лука, а ну отдай его мне Да, я знаю, что он пустой Так, все, опять тесто, опять тесто без лука, отлично Фух, заказов-то много прет Это хорошо, когда есть несколько человек, когда кто-то отвечает за, за, за все по чуть-чуть а бы тогда в принципе заебись. Так, отлично, идем сюда. Я забыл коробку достать. Так, это пятый заказ. Да, пятый заказ. Сразу же коробку доставляем, потому что я обычно про них забываю. Так, это было. Что там в этом шестом заказе есть кусочек моцареллы. Моца... А, моцарелка здесь. Так, только вот у меня еще пепперони, я еще не резал себе. Да как это все заполнено уже? Блин, стол уже, наверное, грязный, капец. Так, ладно. Так, пеппероньки. Ага, пепперонька здесь. Вот, сейчас посмотрим, как ее будем резать. Надеть кусков смог порезать. 9. Так, виппероньки. Ну, в принципе, все есть. Так, больше заказов, кстати, не прибавилось. Да, это, по-моему, последний заказ, прикиньте. Так. Ну, тогда надо коробку поудобнее поставить. но ну, и надо уже все место подосвободить. Котлета лежит здесь. А я не могу обратно в холодильник убрать? Ну, конечно, не могу, блядь. Фух. Ага, газ, газа, 8%. Блин, я одного, одного баллона, получается, на два дня хватило. Так, подрумяненный, подруямяняный. Так, надо, кстати, выключить плиту, раз уже ничего не работает. Я, кстати, масло зря вылил, прикиньте. Так, блин, мой день закончен, да, реально? Возвращайтесь в город, да, реально день закончен. Так, давайте-ка теперь разберемся. У меня есть... А это под пиццу, под картошку, под бургеры. Давайте разберемся так. Резаные томаты, естественно, мы ставим сюда. Посмотрим, сколько сюда влезет, кстати. Ну, кстати, много. Ветчинка пошла. Я, может быть, сейчас просто подготовлюсь на следующий день. Это единственное время, когда можно подготовиться. Я оставил специально лук, проверить, останется ли он. И это как бы в целом реально удобно. Мне не нравится, как кладется пепероньки, если честно, уже. Уже не нравится, чтобы вы понимали. 10 кусочков, судя по всему, влезает в данное дело. Просто если я выйду, если я выйду, и когда я... Ух ты, да ладно. А чё? Не, пепероньки у меня в руках застряло, да? Да. А, все, положил У меня пепперонки Ага, ящик только один работает Так, блин Помидоры нужны как в бургеры Так и В этот самый как его. Поэтому помидоры мы кладем в бургеры Что-то контейнеров мало Три контейнера всего Там у него... А, ну у него было Вот здесь у него были контейнеры Что, кстати, очень удобно для пиццы Так, тогда мы сюда кладем моцарелку пошла. Просто ничего тереть не охота в целом. Блин, это еще дело лучше. Так, ладно, на первое время мы пока сюда грибы засунем. Просто в этот раз откройте шкафы, чтобы у меня все было на виду. Жалко, вот это никуда нельзя засунуть, судя по всему. Это прям обидненько даже. Музыку можно было поменять несколько раз. Так, ладненько, давайте-ка почистим, уберем все. Так, все, отлично, чистота Так А, предмет сюда не подходит, потому что здесь своего рода другая щетка Надо убрать все с гриля Хорошо, я понял а, Раздражает, что щетки Это самое Находится Со мной в одном месте А где чистить-то, блядь Та губка А, я забываю, что надо нажимать наверное, На мышку блядь. Так, котлетку Ладно, мы на, под... а, на мы не можем оставить так, а это помыть можно? Нельзя. Но здесь хорошее масло, мы его трогать не будем. А если соуса не убирать? Что будет? Мне интересно. Кстати, еще одно место для соуса. Только вот для какого? Горчица, мазик. А, ну тут три, да? Кстати, кетчуп мы не можем сюда переставить? Ага, не можем. Это, наверное, для чего-то еще. Так, в принципе, все. Ой, Заказ? Заказ? хрустящее тесто для пиццы Ох ты, блядь заказ я уже убрал стою тут чилю блядь да ну я очень удивился аж А я музыку выключил а верните музыку Сейчас, ща, ща, ща подожди музычку мне верну так допинг соус вот это я сейчас охренел посмотрел блядь заказ а я тут стою раскладываюсь блядь это как в реальной жизни стоял ничего не делал а тут оп и заказ Бесит, что только коробка подвисает Кусочек пеппероники Ага, кусочек чили Чили я еще не резу Эх, опять не знаю, куда чудес сейчас будет Ну ладно, мы сейчас его порежем Просто не тоненько И все На 8 кусочков Так, не тоненько, блять Так, чили, ага Так, лопатка Пошла в печку Работает печка а мы пока следующее тесто начнем делать Это тесто должно быть хрустящим Поэтому главное не забыть про это Я очень удивился блин, сейчас этого заказа У меня же прям, не знаю, как это обидно Никакого звука я что ли не услышал Блин, ну был же 100% звук этого, какого Колокольчика, заказа там И все такое Кусочек моцареллы Кусочек моцареллы, это мы можем положить И кусочек пепперонки Это мы можем положить И можно закидывать сюда Ага, все, я понял Значит, ждем Вообще, надо было их места менять Сначала подрумянинное приготовить, потом уже хрустящее А почему только одно место, если их три, блядь? Не понял Как-то неправильно все это делаем Сколько? Три процента, мне хватит еще Надо, что больше заказов не пришло Блядь, тут убирался, убирался, тут потел Хрустящее, да? Хрустящее тесто Хрустящее тесто Так, это вот сюда А это сразу же обратно Так, держи Так, коробка Коробка Лопатка Главное не забыть сразу же отключить Кстати, если она отключится, она же еще не сразу начнет сбрасывать жар Поэтому тесто может и доготовиться Сколько осталось? Один процент Отлично, это мой прям реально последний заказ Вообще красота и оп Все Так О, отлично, 46 долларов Нифига себе Так, ладно, быстренько перебираемся Сейчас посмотрим, короче Если у нас будет еще время Поготовить Что вот, а я сюда не могу, да, уже положить Типа уже из-за того, что что-то уже лежит Я не могу, боюсь на самом деле Оставлять на столе То, что оно пропадет То есть я приготовил одну пиццу, а тут еще целых 7 кусочков Блин Прямо аж как-то не, не хочется это дело бросать. Вот так вот заставляем. А, давайте, ладно. Один кусочек чили мы оставим на столе. Допустим, на столе. Котлетку оставим на столе. Ну и, в принципе, все. Берем губку. Моем это дело уже все-таки для чистоты. Все, у нас лежит кусочек. Масла мы не сливаем. Это мы не сливаем. Баллон можно выкинуть, кстати. Поставить новый. Блять, я взял баллон, выкинул, да? Я хуе. Я только что баллон с газом выкинул. Реально? Да, ладно, поехали отсюда. Вы уверены? Кстати, видите? Назад, допустим. А, нет, надо было нажимать отмена. Если я не уверен. Но к Хэллоуину они хорошо приготовились. Потому что Хэллоуин чувствуется везде. Больше вот, мне надо было снимать на Хэллоу? Так, что надо делать дальше? Я в городе. А пойдем закупимся у него сразу. Привет, малыш, все хорошо? Да, я думаю, что я бегу на втором дыхании. И рада это слышать. У меня есть одно последнее предложение, которое может вас заинтересовать сегодня. Я еще не сплю. Шицо. Проверьте, ваш компьютер на АЗС есть новая работа. А, я слышал, что у владельца будет несколько интересных преимуществ. Цени это, Клара. Always, yeah. uh, you я, как store. всегда, спасибо за поддержку. Yeah, Не, нет. Нет проблем, алыш. Береги себя. So Ладно, пора возвращаться в гараж. Так, пойдем у него закупимся. То есть у него можно, как бы, только так закупиться. Газовый баллон нам нет смысла у него покупать. А, значит, бекон сырой тоже. Нам нужно. Получается, купить один два чили, два колбаски, два гриба. Одну ветчину Две моцареллы Одну банку Пять этих лук Не нужно, мы его не тратили Один помидор Нет, помидор нам не нужен Помидор удали Мы можем в обычном магазин со скидкой купить Да, купить и расставить все Отлично Так А можно как-нибудь Шаг А, вот так по-человечески разместить все можно Неудобно неудобно да не реально неудобно вот это вот каждый раз почему нельзя перетаскивать просто перетаскивать газовый баллон шаг блять ну это реально как-то такое так в принципе в принципе все подтвердить пачки и поехали домой Пой мы так далеко сюда ехали ради того чтобы просто подготовить поготовить пиццу Игра пока что пышет своим разнообразием, и это еще не все. Нас уже успели и поджечь, ну, то есть, грубо говоря, пытались убить. И поджечь. И мы бургеры поготовили, и пиццу поготовили, и людей позбивали. Плохо, что я сигналить не могу, потому что я бы ему сейчас засигналил бы, а он не останавливается, еще бессмертный. Остановился бы хоть, ешкин, макарюшки Еще бессмертный. Ой, у меня так плохо трек... Здесь тормозит, вообще жесть Но на пробел, наручник, судя по всему В принципе, неплохо На красный хуяет, я бы его сбил И этот на красный, наверное, хуя. Ну ладно Еще мне не очень нравится, что нельзя поставить метки Это, ну, опа, машина появилась из ниоткуда. Вы ничего не видели, так и должно быть, это нормально а, Так, -то о чем я? О том, что нельзя поставить метку на карте Которую я буду видеть просто куда мне ехать Да, грубо говоря, это было бы, ну, реально очень удобно Просто в целом Цены бы не было бы, если бы еще были бы метки. Я, по-моему, буду дрифтить на пробелочку. Вообще прекрасно поворот повороты тем самым заходит. По-моему, управление у машины поменялось по с учетом последнего ролика. А машины реально как-то... но ну, не такая тяжелая, что ли, я не знаю. Как бы она как-то поприятнее, реально водится. Сложно это объяснить, надо поиграть. Новый гараж в стиле Хэллоуина мне нравится. Классно, я сделал такие черепки висят, которые я сбиваю, но у них нету физики. Так, погнали! Время-то еще есть. Погнали, погнали. Че? А это всегда так было. Так, что там. А, новое задание даже доступно в вкладке задания. Ну, естественно, бля. Да. Задание? Уж работа? Работа! А, Чисто автозаправоч станция Джом в ночное время, чтобы открыть новые места быстрого путешествия. Заработать несколько долларов. О, то есть нужно убраться, чтобы открыть путешествие, не забудьте быть точно так, как а, работа не ограничена времени Чем больше грязи вы очищаетесь, тем больше денег вы можете получить, у вас есть одна попытка за ночь Давай, погнали Давайте посмотрим, что у них есть для меня А давайте, у нас целых 20 минут есть, за 20 минут мы можем, блядь, петрушить все Так, значит, нам дадут быстрый, быстрый, гэстейшн этот... симулятор, и реклама, блядь, и реклама, блядь Вон там про инопланетян еще одна, кстати, реклама из их серии игр. Так, погодите владельцу. Здравствуй, сударь. Вы владелец? А, ты со мной говоришь? Да, вам, сударь. Черт возьми, я прямо. Ты видишь здесь кого-нибудь, способный управлять этим заведением? Думаю, нет. Ну, сударь, я здесь для... А, для работы? Ждать? Не, не <плодисмент> ты ли подписался на это ранее? Вы похожи на того, кто не боится тяжелой работы. Я мог бы использовать несколько... Если это так, то лучше закатать рукава, приятель. Ага. Ну, держи. Так, отлично, используйте пистолет для мойки высокого давления, Так, что я должен чистить? Все поверхности, которые вы видите В основном это пыль, а также следы масла, резины Это гвоздь в задницу а да, грязь убивает И черт возьми прав, приятель Дайте свободу действую для этой работы Приведи это место в порядок Мне все равно, как это И что за это вам платят? А, это то, что за, за что вам платят? Чем больше грязь выращает, тем больше баксов, Понял? Да, Но да. Я Мне я можно начинать сообщить, как Вы только закончите. Сэр, <связать> не сударь, приятель, называй меня Джо, запомни. <связать> так, допустим, напор погнал. Ага. Все просто. Ходи, дочисти. Да Хорошо. В принципе. А это что? Это режимы? А... О! Ф, так вообще простота. Нажал шифтеночку, пошел дальше убирать. А далеко дотягивать? Недалеко. Ладно. Блин, да тут такая огромная территория, в принципе. Это, кстати, это самая отсылка на игру с скринингом. Я думаю, планирую о том, что я буду записывать все симуляторы данных разработчиков, поэтому, если есть какие-то определенные еще симуляторы от этого разработчика, которые я не записывал, вы бы хотели на них посмотреть, стоит написать в комментариях, а также подписаться на канал, предлагать их для обзоров Почему бы и нет? Так, ну клинить это очень просто. В принципе, за это сколько? За это нам платит. Сколько там? До сотки долларов, да? В принципе, на этом реально можно зарабатывать. И это коширная работа. Потому что, смотрите, я уже заработал себе наполовину. А заводу, судя по всему, плачу не я. Поэтому пофигу. Как все просто. А мне нравится. Блин, единственное, непонятно вот эта вот Непонятная доля желтизны Но так ли не просто То есть есть моменты, которые я могу все-таки не увидеть, да, в целом Аж что видите, она такая не, не сильно грязная О, груб Пласт, давайте его тоже помоем А то, что он здесь такой грязный лежит? Или в грязи лежит? Мне еще нравится, что грязь показывает Это прям реально отсылка на эту, на блин, как же там игра назывался? Она тоже, кажется, с водой связана, где-то все это отмываешь этим самым напором воды. Интересно, от... не от них же ли эта игра? Просто если это от них игра, это вообще-то не комичное. Вы можете взять пистолет мойки, что все, поставить пистолет мой, как только вы закончите свою работу. Так я же все? Или мне надо, или просто внешний вид это хорошо? Блин, а вот теперь сложно понимать. Потому что внешний вид и заправки, естественно, улучшился, но я не всю грязь убрал. Может быть я до минимальной суммы заказа добил. Даже сколько здесь грязи-то. Здесь можно вот так вот просто ходить не останавливаться. Блин, а самое главное место я заправки не почистил. Там, где заправляется сами машина, да? Я молодец, конечно. Просто если э, нам нужно было добить просто полоску, то, естественно, логично, что, ну, как бы, на это надо было бы закончить и не тратить свое время. Что очень логично. А если нет... Ладно, давайте тогда не все отмою. Фиксим, у нас полоска добилась. Мы просто оставим какую-то часть грязной специально. Хотя я уже почти все домываю. Ладно, уже все домываем, короче, фиксим. Ну, мелкие детали фиксим по кругу бегаю так проще по-моему хотя проще вот так вот слева направо бегать как я делал это изначально так теперь осталось пробежаться быстренько такой точку увидел просто отмыть отмыть точку увидел под ногами блин. вот еще В принципе, все чисто ну здесь вот не так чисто ну все нас на самую большую сумму заработал okay, да идеально сто процентов travel... uh... кажется я закончил давайте посмотрим Good. хорошо Good. солидная работа все так просто блять самая простая работа сотку долларов просто за сколько за 5 минут? Да так реально можно разбогатеть. Блин, а давайте я заработаю пару тысяч и улучшусь. Ну, это все Так завершенные работы на АЗС. По крайней мере, на уровне хорошо открывает новые точки быстрого путешествия. Использовав быстрое перемещение, требует определенного количества топлива, которое варьируется в зависимости от расстояния. Чтобы использовать точку перемещения, вам нужно использовать карту. Нажмите на желаемую точку в зависимости и вперед. Давайте я пока сейчас поддыхаю чуть попозже. Подожди, дайте сначала посмотреть, блять, как это выглядит. А, на карте? Путешествие нельзя было перемещаться... А, нельзя быстро перемещаться пешком. То есть, раз АЗС, я могу сюда переместиться, к магазину. И два, это ближе к итальянку. Но мы еще не всю карту рассмотрели. Потому что, скорее всего, где-то здесь еще. Вот здесь, вот, допустим, может быть заправочная. Вот здесь карта еще откроется. Видите, тут плохо, но нарисовано. То есть, есть точки, которые, в принципе, быстро откроются. Блять, Быстрое перемещение с помощью мойки. Топ. Топ за свои деньги, как говорится. Так, хотел бы на самом деле приобрести улучшение У меня уже косарь Давайте посмотрим, что я могу улучшить Рисоварки у меня, естественно, нет Духовка Текущая пятнашку улучшить нельзя Гриль для бургеров Что ты мне дашь? Количество слотов 5 Они мне, в принципе, нафиг не нужны Расход топлива уменьшат Это, в принципе, полезно Полезно Это уменьшение топлива Но 5 мест я не готовлю Хотя, погнали Дальше Машина для картошечки что ты нам сделаешь? Тоже уменьшит... А, старая масло, классическая, крупногабаритная фритюрница, будет осторожна. Ага, старое масло, она уменьшит... А, тоже покупаем, почему нет? Количество слотов 4. И стола. Ага, вот, не стола. Вот это вот нам нужно. Вот что нам нужно. Не стола реально нужен. Так, стол заказов мы не можем улучшить. Полку мы не можем улучшить. Холодильник мы не можем улучшить. Морозильник тоже. Ну и радио, естественно, тоже. Жаль, жаль. Я бы, в принципе, духовку лучше, потому что нам два слота. Хотя мы отсюда видим, что у нас их уже целых три. Что еще? У нас просто деньги есть. А почему нет? Как бы Гараж. Гараж тоже уровень, да, нужен? А, входные стены. О, хэллоуинская. Классно. Но нет. Ну, стены нас, ладно, не интересуют. А, декорации, пожалуйста. Sleeping area. Нужен третий уровень, МПР, тоже, тоже, тоже, тоже. Здесь нечего нам делать. Кал. Колё... Так, погнали, раскраска. Блядь, ебать. Берем! Берем! Классно смотрится, либо Джек. Вот это вообще классно выглядит. Так, это краска. Нет, это не краска. Но это покраска машин у нас уже есть. Бесплатно, с пауком, конечно. Конечно. Так, зеркала. О, классные зеркала. Такие говно. Вот, вот эти вот еще под Хэллоуин сам это. Так, ну зачем нам это? Это нам ничего не даст. Баннер. Давайте. У нас Хэллоуин. И пофиг, что Хэллоуин уже кончился, считайте. А? Вообще красота. Хэллоуин кар. Давайте посмотрим на нее со стороны. Бля, еще дверь такая. Да это прям как барон суббот такой домой заходит, и вот эти пятиньками встречают. Он такой заходит, и там начинается тусич. Смерть рядом катается. Вон там я, сижу, смотрите. О. Видите, такой сидит, ждет. Заебался меня ждать. Так, ладно, нам нужно отдохнуть, сесть. Пойдем отдохнем. Пойдем. Почему нет? Сейчас нас опять кто-нибудь поджигает, я так орать буду, бля. Я так все купил, сейчас меня подожгут. Нет привет up, что там приятель hey, Joe. Привет Джо uh, как ты получил, ты получил мой номер <laughs> это 21 век посмотрел Great. отлично okay. хорошо ты должен звонить так you рано утром so uh, слушай мои друзья из доков подсказали Listen. мне что they у них там нет have места сожрать вы и, they и they заставляют they есть бутерброды. обычный черты oh, бутерброды. Я and полагаю and вам было бы интересно помочь но где именно Начните с пристани, а затем идите прямо в порт, чтобы успеть на ночную смену. Там будут все местные рабочие. У тебя будет ночь на века. Спасибо, Джо. Ценю вашу помощь. А, хорошо, надо найти какой-то придурок, не хочешь платить за топливо. Привет, привет. Иди сюда, ты маленький кусок говна. Ну понятно, запросил. Нужно проверить все ли рейс меня, прежде чем я пойду. Конечно, надо купить. Магазин. Так, газовый баллон. Газовый баллон. Стек, типа, стэк, я понял О, Тесто для пиццы, я могу отсюда его купить? Блядь, я там его покупал, сука Ну ладно, что поделаешь Что поделаешь В принципе, очень удобно сделано Что я теперь могу у нее, в принципе, все заказывать А если я сейчас еще доеду вовремя, время то я заплачу Ну, заказать Покупка, погнали Блядь или Нажмите M, чтобы открыть карту. Открылись ворота? Можно было бы попробовать... Стоп. Too late for discount? Что? Не понял. Не понял. Too late for discount? Типа я не успел или что? Нифига не понял, ну ладно. Хотя я быстрое перемещение не использовал, ничего такого. Ну ладно, давайте уже доедем до магазина. У нас еще порох О, это я сбить должен был. Эх, я так и думал, что машину зацеплю. А куда ты на красный ты идешь, Алю? Ладно, я еду на красный, ну ты. UPC. Так, ну и все, мне дальше по прямой. А, блин, я, мы же не успеем их отслужить. Опять видео зайдет за рамки, да? За рамки позволенного, как говорится. Естественно, почему у меня время этого сбросилось. Поездки. Ну, может быть, из-за того, что я просто попробовал воспользоваться быстрым перемещением. Хотя фиг знает. Слишком поздно для скидки, я же говорю. Фигня какая-то, ну ладно. Подтвердить. Так, бежайте в пристань. Блин, а давайте, знаете, как сделаем все-таки это самое. Оказывается, прикиньте, тут совсем близко. Представляете? Я уже приехал. Фигня времени была. Это мы до луча надолго ехали. Ой, прям там, думаю, фургончик. Ой, вон там смерть сидит, то, а что заказ будет заказывать. Клуди-бургерс. Кровавые бургеры. Но ну, под херл, моя тачка очень прекрасна Выглядит так, что все будет хорошо а, стол заказов с пентагрушечкой Ух, новые Customers. клиенты А вот и я Погнали, заказывайте Так, открываем Ага, на столе ничего не осталось Значит, на столе ничего нельзя оставлять Так, две теста Тесто Погнали ну, в принципе, ладно, чуть-чуть подзадержимся Чуть-чуть совсем Так, два теста, кстати, сразу возьму Второе тесто Хотя пусть у меня и одно место для пиццы Теста возьму два, но time to finish А, кстати, слева наверху у меня время показывает Сколько мне до финиша заказа Кувшин закрыт А, его надо поставить Классно сделано, то есть кувшин закрывается И мне нужно его взять в руки И поставить на место, чтобы он открылся Отличная тема, так, кусочек моцарелла Ага, кусочек гриба Ага Ветчинка, ветчинка здесь была Ага, и я, конечно, молодец Духовку нифига не включил Но мы пока начнем готовить Следующую же ему пиццу А уровень поднимается, когда, когда я продаю только для себя То есть не на кого-то работаю Четыре а, кусочка моцареллы, я понял Сейчас буду моцареллу резать Потому что она кончилась Так, сколько там? А, но она сейчас долго будет готовиться Поэтому мы успеем а, Поцарелла О. Вот так вот будет правильнее порезать ее Ага, я понял Так Подрумянина, подрумянина. Так. Первый заказ. Ага. Так, подождите. Один кусочек моцарелки. Лопатка. Пошла. Теперь следующий заказ сразу же. Я, те... я его не выключил? Нет, не выключил. Единственное, жалко, что я не могу. Блин, зачем мне моцарелла? Мне нужно тесто. Единственное, жалко то, что я не могу. Поменять треки. На радио Почему когда в машине я езжу, я могу поменять радио? Да? А когда это самое? Когда в каре я почему-то не могу поменять радио Может быть там на таб можно как-то сделать Но я не знаю как Понятно, я опять не подготовил ничего Так, первый заказ, отлично Закрыть Так, следующую же, следующую же коробку Не, не закрываем Так Кусочек моцарелла, кусочек гриба Кусочек моцарелла, кусочек гриба Ну, когда, в принципе, все подготовлено, все просто Ждем следующий заказ Подходите, заказывайте, берите пиццу, бургеры Все вкусно, все хорошо, все как надо Все как дома а, Ну, тут все просто Опять тесто Так, что у нас тут? Ага, успеваю Скалку возьми Блять, запутался А все из этих щеток я на них почему-то отвлекаюсь, если честно. Вообще даже не понимаю, почему. Так, подрумянинное. Ага. А, заказ номер два. Да, ему больше ничего не надо было, да, я вспомнил. Так. так. Так, ложечка. Хотя ложечку я, в принципе, не путаю. Да, конечно. Моцарелла, ветчинка. Так, моцарелла. Ветчинка. Лук. Лук я не резал. Классно. Лук, иди сюда. Нож Так, я не помню только, кстати, на доске ли остается что-нибудь или нет Я вот про это забыл проверить А, все кусочки были нарезаны Надо будет проверить в следующий раз поднос Один предмет какой-нибудь оставить Там лук, например Так о -о -о -о -о -пу Тут уже все Так, опять пицца А что они все пиццу-то заказывают? Я что-то, кстати, не, ну, понять не могу, если честно очень даже интересно получается. То есть бургеры они, блядь, не хотят, да? Не, я, конечно, понимаю, что лучше продавать что дороже, что нам больше. Это как бы выгоднее в целом. Кусочек моцареллы. Так, кусочек моцареллы, кусочек лука. Томатная долька давненько не было. И грибочек. Ага. Так. Так. так. так. Так, самый минимальный заказ, третий чуть ага. чуть А, тут уже все готовится А что сейчас сделаю, блядь? Правильно думаете? Вот это сделаю Еще три минуты еще Ко мне клиенты будут ходить, поэтому все В принципе просто Так, сейчас будет готово Ага, ага Так, а, новый заказ Ага, понял, ложка Сейчас намажу сначала и потом отдам заказ минимальному заказу. Так. А, боп, боп, боп. Понятно, мне руки не нужны. Вот это пока выключить, это можно выключить. Вот так. Вот так. Вот так. Ага. Теперь включаем обратно. И погнали, я уже намазал. Поэтому мне нужен просто моцарелка и пиперка. Вот так. Печка уже нагрелась, и поэтому все прекрасно. Берем сразу же следующее же тесто. Что, в принципе так упростить наши действия. Вот и новый заказ подъехал. Сейчас прикиньте бункер, блядь. Я просто не режу заранее, потому что мы это все теряем. Нет, все тоже тесто, все, все так же, все вкусно. Только поджарено побольше, чем обычно. Так, соус, моцарелла. Так, коробка. Подрумяненный. Там же подрумяненный нужен был. Да, подрумяненный. Пятый заказ. Поехали к шестому Так, печку пока выключаем а, Кусочек моцарелла есть Грибочек кончается Последний грибок П -п -п -п ветчина. Вот это жирная пицца Пеперонька Потом что то Вот так И вот так Фига сколько всего Только плиту я забыл Включить заранее, ну ладно Сейчас будет новый заказ, смотрите Вангую, сейчас будет заказ, смотрите он, оказывается, вот здесь вот появляется, а здесь вот он что-то подзалогнул, и все, и... О, новый заказ. Что то Ну, естественно, я прям не удивлен. Так, а у него, кстати, там хрустящее, поэтому мы сможем приготовить побольше всего. Да, ведь хрустящее. Да, хрустящее у нее тут заказ под хрустящий, поэтому еще успеем тут приготовить. Так, кусочек моцареллы, кстати, моцарелла кончается. А, кусочек гриба, гриб кончился, блядь, грибы кончились, а это не ха. Так, поехали. Оп, оп, оп, оп. Ну ладно, как порежу, так порежу. Шесть кусочков. Ну и хорошо. Так, грибок есть. А, и все. Подрумянинное. Это есть. Ну да, все. Вот к этому заказу возвращаемся. Руки, руки освобождаем. Куда? И вот так делаем. Так, хрустящее тесто. Ага. Ага. Так, шестой заказ. Я, заметьте, могу брать только два заказа. Поэтому готовить их нужно как можно быстрее. Как можно быстрее. Да верни ты. Great. Так, и довольна. Так, а что мы еще успеем? Мы еще один заказ точно успеем сделать. Ага, сейчас будет готово. Ну ладно, давайте отдадим ей заказ. Чтобы нам сразу два заказа дали. Пока вот так вот делаю. Оп. Так, седьмой заказ. Ага. Так, еще. Ага, нет заказов. Ну, значит, раскладываемся. Грибы пошли. Да, типа день закончен. Сейчас, блядь, закончен, конечно. Мне, кстати, говорили про всю. А вот и вот, вот и заказ. Здравствуйте. Это, кстати, теперь есть украйний заказ. Или экстремальный заказ. Назовем это так. Так, кусочек моцарелки последний. Нам придется срезать еще моцарелку. Так, пепперонька. И чили. Ага. Ну, часть, конечно. Так, опять тесто сразу. Блять, ты тут заказов поднавалило что-то. Вы чё, блядь? Вы чё? Там еще один просто заказ появился. Видите? Я тоже его вижу, блядь. У меня банка соусом заканчивается. Хорошо, что соус еще убирать не надо. Они остаются на месте. Так, э, тупинг, кусочек моцарелла Моцарелла надо порезать, я помню Так, по-моему, там хрустящий должен быть этот самый На 8 кусочков порезал вот, Молодец Так, моцарелла и пепперони Пепперони Какой хрустящий подрумяненный, подрумяненный есть Что у нас здесь? Ух ты ж, блядь Так, подожди Пока подрумянины. Берем сразу же тест. Тяжелые заказы последние. Там и ветчина, что-то, и это самое. Много всего в целом. Так, какой? Ага, хрустящая. Хорошо. На стол. Нет, верни лопатку. Ага. Так, последняя веду. Вот это. Так, хорошо. Лопатка. Ложечка. Ну, иду я вроде хорошо по времени в целом. Я хорошо работаю. Так, кусочек моцарелки. Есть моцарелка. Лук. Блять, лук? А, блядь, лук кончился. Конечно, я же даже сюда не клал. Томатная долька. Грибок. Ага. Отлично. Подрумянинное есть. Коробки опять нет. Ну, как обычно, блять. Так, стоп, что здесь? Здесь все. Так. Блин, а какая готовая из них? Вот это не готово. Все хорошо. Так, восьмой заказ. Да, все правильно, все хорошо. Так, девятый заказ. Вернемся. Подрумянина и хрустящая. Надо бы сначала хрустяще делать. Но уже ладно. Уже не столь важно. Ну ладно, подрумяниной быстрее отдадим. Куда? Ага, я понял, подрумянина. Так, первая ушла И вторая Там, кстати, бекон еще Бекон задействован, представляете? Бекон Что тебе жарить-то надо бекон? Бекон сырой Все, понял Соус есть, моцарелка Моцарелка здесь лежит Моцарелка есть Пепперони Есть Ветчина Есть И Бекон сырой Вот так И ждем до хрустящей готовности Сколько потратили? Блин, почти полтинник. Ну, то есть, в принципе, да, на два заезда хватает. Фух. Теперь можно и начать потихонечку прибираться. Но она просто хрустящая будет долго готовиться, если честно. Поэтому... И масло никуда не делось. Что уже прекрасно. Так, ноцерелку сюда закидываем. Мне в прошлый раз нас, как она здесь лежит. Ветчина, грибочки. Томатики поаккуратнее положим. Ветчинку бы порезал, кстати И пепперони бы порезал Так, подрумянинное А нужно хрустящее А чем мне соусом там мигает? Че я не купил? Ладно Не знаю, чего я не купил Поэтому это самое 47 долларов отлично О, 100 процентов загрязнения как быстрее водить-то мышкой отлично тут я ничего не готовил здесь все так здесь все хорошо все заканчиваем да поехали а кстати лук оставил да да специально на подносе оставил лук посмотрим сохранится он или нет потому что наша котлетка убежала. Вот так. Что, прям вышел? А, нет. Теперь, как сказал Джо, время для портовой верфи. Заказать и забрать все продукт, необходимый для продажи. И, может быть, пришло время для новых запасов? А, ну все, я понял, я сейчас еду домой. Так, прямо направо сейчас будет поворот и по прямой. Потом там налево и на этом заканчиваем. Самое главное, кстати, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, прилагайте игры для обзоров. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Вы ничего не видели? Я, кстати, тоже. Так, что там направо сейчас, да? Да. Человек куда-то идет вообще бессмертный. Так, это не мы, по-моему, зако... У, -у, У, Я сейчас, по-моему, налево, да? Я забываю, где я живу. Ну, точно, это точно мой поворот налево, потом направо. Я его не задел. Я его не задел. Я даже посмотрел по текстурке. Но мне, в принципе, кстати, смешно то, что он так все сбивает прекрасно. Ну, а ночные заказы потом будем делать в этой верфи, в которых заставляет кушать исключительно бутерброд. Поэтому, дорогие друзья, реально подписывайтесь на канал, предлагайте игры для обзоров, такие как эту и многие другие. На телеграм-канал ссылочка в описании. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. Всем спасибо, всем пока.